Благодарим молодцы, красавицы, умницы, рокеры, акселераты, металлисты и фанаты. Мы всем гостям рады, как добрым вестям. Добрый день, уважаемые гости деревни Асташова. Сегодня мы собрались в этой деревне на праздник нашего замечательного тереба и праздник деревни. Пусть этот праздник, день терема и деревни, подарит вам радость, смех, улыбки, хорошее настроение. Ну а мы подарим вам хорошие песни. Итак, мы начинаем наш большой праздничный концерт. Ты за сердце меня трогаешь, песня за душевной старины. Толь в тебе живет душа высокая, толь осень зыбкой тишины. Не России без песен. Окола за облако, разведя руками горький дым, То вдовой выходишь одинокая, Одарить цветами молодых. Нет России без песен и гармонии, Бескрели соловья И твою ромашка воиболее Навсегда оставлю в сердце я На кресте распятая и клятая Возрождалась в новых именах Берегу твои надежды, святая, Ты как очищением мне дана. не России без песен и гармонии, не России без тренинг соловья. сжигаешь пляски ты себя ты навек созвучно русской доли песня задушевная Сердце я и твоё ромашковое боли навсегда оставлю в сердце я. Спасибо. Большой праздничный концерт открыла наша гостья из Солегалича, Надежда Дудина. Уважаемые гости, сегодня к вашему вниманию большая обширная торговля различными сувенирами, выпечками, товарами собственного производства. Пожалуйста, подходите, угощайтесь, покупайте, отдыхайте. Ну а сейчас я немножко расскажу вам о тереме. Причудливые резной терем находящийся за моей спиной, был возведен 52-летним крестьянином Мартианом Сазоном для своей молодой жены Екатерины. По легенде строили э, начали с 37-метровой ели. Несли ее 35 мужиков, а рядом на лошади везли бочку пива и на ходу наливали усталым выдохнувшимся мужикам. Руководил стройкой лично хозяиной, признанный мастер плотницкого искусства, придирчивый и строгий Мартьян Сазоном Сазонов. 1800 в 1997 году дом был готов, и хозяева въехали и в него жить. Шли годы, Мартьян умер, революция, дом долго стоял опечатанным. В послевоенные годы в нем разместили клуб, контору колхоза, почту, магазин. В 70-х годах деревню покинули все жители, и дом остался без хозяина. Стоял дом, грустил, зарастал лесочком и клонился к земле. Совсем бы разрушился дом, но случилось чудо, у дома появился хозяин. Повеселел дом, преобразился, и стал он вновь чудо-теремом, как в свои молодые годы. Радует он теперь всех приезжающих к нему своими красками и омолодившейся резьбой». И устроил терем сегодня, в свой 119-й день рождения, большой праздник и пригласил на него много гостей. А гостей встречают молодые хозяева терема Андрей и Ольга Павличенковы. И я их с удовольствием приглашаю на эту сцену. деревни Асташова. Вот Это у нас третий раз, что мы проводим праздник, и сегодня собралось самое большое количество. Надеюсь, на открытие еще будет больше, потому что мы, прежде всего, это терем делаем для э, всех вас, для мечей, для мечей для того, чтобы приезжали сюда, смотрели на него и радовались этой красоте. И, пользуясь этим случаем, я хочу сказать, Большое спасибо всем вам, что вы сюда собрались, что вы поддерживаете нас. Хотел сказать спасибо э, властям району, э, главе района, главе детского поселения, депутату Алексею Баранову за то, что они нас поддерживают. И э, еще хотел сказать огромное спасибо Михаилу Шельку, ведущему эту праздника. У него сегодня день рождения. Давайте ему поаплодируем. Большое спасибо, что пришли сюда сегодня. Мы очень-очень рады вас видеть и надеемся, что э, вы будете приезжать сюда еще и еще. Спасибо. Дорогие друзья, знаете ли вы или нет, но я хочу вам объявить, что в конце июля Андрей Павличенков стал лауреатом Всероссийской премии «Хранитель наследия». Ему вручена это премия в Москве. Поздравим его с присуждением этой премии.